Что я хотела еще быстренько, не надо обратно, видите, просто с фотографиями, нет. я не успела вернуться. А, вот. А, ну, кстати, я вот всем говорю в Германии, видите, вот, я хотела звезду в Голливуде, но ну, ничего страшного, Голливуд не получилось, зато Галере. Так что, не совсем... А, где эта звезда, кстати, звезда эта лежит, именно штаб-квартире в Алине, то есть там все вице-президенты и президенты компании ЛР, когда вы заходите в штаб-квартиру, лежит красный ковер, и по бокам все наши президенты и вице-президенты. Встроенный, есть, встроенный да, очень, вообще. Посмотреть на это, кто бы об этом, да, если мне когда-нибудь 15 лет назад вот это вот мне показали и сказали бы, да я бы... Я скажу врачу послала лечиться Понимаете, никто никогда не знает, что произойдет когда-нибудь, а у вас все перед ним. Мы сейчас вот Мы сейчас только разговаривали на обеде. Вот именно про вас россияне я говорю. Вообще компания вас так любит и вот на самом деле вас так верит, вас такие вещи, таких немцы не мечтали. Вот просто им начать говорить не надо, иначе они скоро нас вас На самом деле, вот правда, насколько вы должны быть гордиться этим. Опять же, благодарность. Просто вот на самом деле благодарность. Скажите спасибо, компания супер. Она все делает для вас. Поэтому теперь, конечно, должны вы дать результат. Естественно, если компания видит, что шевелится, что движется, то они еще больше будут давать. Понятно же? Поэтому вообще насчет России, Казахстана, наши просто в восторге. Они просто не то, что в в шоке. Чтобы просто три года здесь поставили, это было запланировано на следующие 10 лет, по-моему. Так что сами себе аплодируйте. Не, на самом деле, это очень в контакте с компанией, так как десятки-двадцать лучших немецких топ-лидеров мы собираемся раз в три месяца. И вот сейчас у нас уже много нового, что я, конечно, знаю, но не могу вам, к сожалению, сказать. Ну, я думаю, что Новый год будет Новым годом. Ах, год вас ожидает, так что. Но главное закончить решить этот последний час, то есть, вас много впереди. И сейчас на самом деле моего опыта тоже могу вам сказать. Самые лучшие месяцы были всегда. Октябрь, ноябрь, декабрь. Да. То есть, не сейчас, когда? Поэтому у вас сейчас всех шанс октябрьный добить Ноябрь и еще декабрь. Я знаю, у вас Новый год начинается, у вас начинают праздники это в конце года. Мы-то в Германии-то уже 24-го как бы отдыхаем, у нас там Рождество. А у вас получается весь месяц. Что почему я почему вернулась обратно? Что я вам до этого, может, мы прислушались, Я вам говорила. Вот смотрите, лидером организации мне потребовалось три года. Три года, несмотря на то, что я активно ставила первые линии, я три года понадобилось мне, чтобы стать лидером организации. Вы все лучше меня. Пожалуйста. Потом зато в 2006 у меня взорвалась бомбочка, как вы видите. Я, получается, успела догнать всех остальных, которые были давно уже плотины, и сегодня до сих пор еще плотины. Я уже дальше. То есть время, понимаете. И вот тут мне президенты дойти звонили и сказали, что твой секрет, ну как так, цак-цак. Тут я стала лидером не только а летящего лидер года стала. И тут они, так, что-то она делает не так. Что-то она делает по-другому. Вы знаете, поэтому вы только делаете то же самое, постоянно. Главное, регулярность понимаете не так месяц набил, как дурный нормальный алло, алло 21 линии, а потом три месяца отдыхаешь okay. вот я хотела забыла сказать так мы были у секрета которого секретом не является Вот, я думаю это уже сотый раз был сказан за два дня правильный настрой вот на самом деле точка, можно идти домой если в голове у вас это вы не настроите же вы настраиваете свои часы, чтобы они правильно ходили также вы должны себя настроить и все это зависит только от этого если вы здесь в голове эту вот пластиночку поставить на правильное место то есть этот вопрос ответит себе, почему я этого хочу все остальное вы будете делать автоматически, не задумываясь. Подумайте сами, как вы достигли ваш этот, полу, да? И ну раз вы так подумаете, вы даже не знаете, ну, раз как вы это достигли, правильно? Да. Вы его хотели, вы что-то творили, даже не знаю ничего. ты Денис сказал, Денис, Денис, Денис, да, да, Денис, нет, да. Денис он не знает делал презентации не зная ничего. Это самая лучшая презентация. Проблема в том, мы, я на самый день, я скажу у меня больше проблем с презентацию, чем одному новичку. Потому что столько информации, хочется все сказать, мы, -то -то, мы чересчур много говорим, и люди устают. А когда новенький человек, он ничего, у него эмоции. Вот, и восторг. Вот это нужно, ажиотаж. как по-русски правильно? Ажиотаж. Поэтому самое главное, весь мой успех, то, что я настроилась правильно, вот поверьте мне, это во всем, это на самом деле, если честно, разобраться, это же касается, ну, в каждой сфере жизни, правильно? И это бизнеса бизнесом связано, правильно настрой, Все. Все начинается в голове. На самом деле, весь успех. Если вы сейчас настроите себя, вы видите себя, где вы будете лидером, я вот даже сам по себе вот так подумаю, я себя уже давно видела на этой сцене и награждение мое, вице президента, Я увидела, я себя слышу, как я разговариваю. вот, вот ну, довольно такая нормальная, ну, но сумасшедшая, как было сказано. На самом деле, просто я не знала, сколько лет мне для этого понадобится, но я это уже видела, и вы должны себя тоже видеть. Там, на сцене, где вас поздравляют, где вам передают цветы. Вот это, это надо все, видение, да, видение, самое главное видение. Вот в это я верю очень сильно. Все остальное, это можно научиться, это не трудно. Но вот подбой, вот, вот, что самое главное, вот, как должна выглядеть ваша жизнь при идеальных обстоятельствах. То есть вот этот ответ, вы сейчас должны себе все ответить для себя. Если вот это, что сейчас мы сейчас пройдем, вы для себя найдете правильный ответ, то, в принципе, решение должно быть вот прямо здесь сделано. Здоровье главное? Какое да. здоровье? Каким мы хотим быть? Здоровым, бодрым, не болеть. Здоровье важно. Семья, друзья, партнеры важны? Да, это самое главное. Да. Семья – это... Вот две вещи, которые я никогда бы не поменял бы на наш бизнес – это здоровье моя семья. Это у меня приоритет. Это очень важно. Очень важно. На это не стоит никакие потраты, тратозатраты. Это самое главное. Это должно. То есть и семья, и друзья, и партнеры. Профессия. Какая профессия была больше всех? которая вам нравится, по душе, а не которую мы выбрали, чтобы, чтобы, чтобы заработать какие-то копейки, скажем. То есть профессия идеальная. Финансы Важны. важны. Чем больше, тем лучше. Как нас сказали вчера, эти типа мы расходили раз раз раз, раз, инстру, ин, было бы так, чтобы были обеспечены, правильно? Как вы хотели, чтобы не, не боялись. Чтобы, знаете, свобода, финансовая свобода. Посмотрим, возможно ли этим шансом, который я вам сейчас предложу, вы этим сможем, сможете это э, себе позволить. Жизненный стандарт. Важен? Конечно, важен, очень важен. Развитие личности. Какие у вас возможности в жизни, где вы можете на самом деле развить свою личность? Сколько у вас таких возможностей? Кто, кто это старается? Вас просто еще вот вам каждый день говорить какие вы хорошие, что у вас еще есть, вас хвалят и вас пытаются, не знаю, куда вывезти, какие-то семинары ваши ш... боссы, шефы, вот как сегодня выездной, какую вот, какая фирма, какая вот это вот будет для вас такое делать, на самом деле, за бесплатно, да никто этого делать не будет, вот, и вот если вот это все для вас важно, и вы сможете себе ответить, вот этот вопрос является лерли, подходящим инструментом для всего этого, да, Какие? то уже этому вопросов не больше нет решение должно быть принято все является для меня она являлась поэтому я решила для себя приняла решение да я этого всего хочу и я в этом решилась делать ЛР. так что для вас то же самое и моя цель мы тоже об этом слышали это я на самом деле живой пример я в них жизни бы не пошла бы 31 30 какого-то месяца спать если у меня не было трех клиник. Никогда. Как я не стою? До плотинного лидера у меня минимум три месяца. Каждый месяц. Я вам покажу, почему это хорошо. Вот это вот. Возьмите привычку сделать это себе. Возьмите вы сами, сами собой. Заключите сам собой самый. Договор. договор. Сам собой договор. Я его заключила, мне это никто не говорил, что я должна была это делать. Вы знаете, в ЛР обязанность нету, да? Вы все прекрасно это знаете, новички, которые здесь, может, первый, второй, третий раз на семинарах. ЛР это как-то наш поставщик, каждый работает на себя, правильно? То есть каждый отвечает за себя. Но я с собой сделала такой вот, э, такой договор, что я хочу каждый месяц иметь три, первых длине минимум, мне все было и больше на самом деле. Когда я начинала стартовать Каждый год, у меня, когда год начинался, у меня всегда был январь, февраль, март, 10, 10, 10. Всегда. Каждый год. 10, 10. А потом я уходила на от 3 до 5, как получалось. Да ну, ну, как можем вместе одну линию писать, я не понимаю. Невозможно. И как вот это отжать от своих людей, а мы, нам, нам, нам, нам что нужно? Нам нужно списать именно, правильно? С чего нас, на, на чем держится тогда весь наш бизнес? На список имен, да? То есть, получается, без них, без них, без имен, мы ничего. То есть бизнес ваш падает и поднимается только с первыми линиями. То, боже мой, здесь за два дня, наверное, вот тут сидит. Но это на самом деле очень важно. так говорит. Делаем первые линии, да, да, спонсом, спонсом, без да адском, то есть пока не приедет доктор и вас мёртвым заберёт с собой. Спонсор, спонсор, это очень важно, очень, очень важно. Это мой был секрет, то есть цель важна, настрой важен, но теперь надо работать. И вот здесь различаются наши партнеры. Одни теори теористы, да, да, да, да, да, я все хочу, но делать ничего не хочу. Но ну, это нереально, то есть. Это всегда совместимая цель, но ну, цель одна, без, без как говорится, поработать, она никогда не, не, не исполнится. Что вы, я тоже, вот список имен еще раз, тоже немножко от, от себя пару советов дам. Конечно, первое, это должны быть друзья знакомые, но понятно, что не будет стопроцентных успехов. Вы не можете ожидать, что каждый у вас станет партнером. Это было, конечно, бы нереально. То есть понятно, что... 20% там, может быть, останется. Рекоменда... Реком... Рекомендации по-русски, да, правильно называется. То есть тоже очень хорошая статья идея. То есть могу вам только дать совет. Спрашивайте ваших знакомых, людей, там, друзей, кто может не хочет сам заняться бизнесом, но может у него есть какие-то люди, которого они могут вам посоветовать. У меня вот так одна линия выросла. Сейчас на 100, на 120 тысяч баллов в месяц. Была совершенно чужой человек, мне ее просто порекомендовали. Пожалуйста. Поэтому тоже это 20% успехов, то есть от всего понемножку, холодные контакты, я получается результат холодного контакта. Вот представьте, так что и по адамским туалетам вице-президенты бегают. Просто еще это не знаете. Она так что, к <смех> рукам можно расспрашивать но ну, на самом деле, да, вот, вот это просто же парадост кому расскажи, люди думают, это что это, совсем ненормальный ну, а на самом деле, так получилось и естественно, так как я сама была холодный контакт естественно, я, вы, скажем, выросла на холодных контактах на самом деле То есть я делала теплые контакты, конечно я сделала свой список имен, конечно я все делала то, что мне говорил мой ментор, мой лидер, это был Илья Дога то есть, как вчера было сказано тот, кто сделает один к одному, что ваши лидеры вам говорят, что мы вам говорим, вы не сможете по-другому, вы станете успешными. Да, да, сто процентов. Да. Вот это очень многие не понимают. Не Нет. понимают, не понимают, и они все равно начинают это колесо заново крутить. Нет, я, но ну я сделаю так, ну делай так. Я знаю, что все равно придешь обратно и скажешь, что я была права. Поэтому 15 лет, поверьте, там большое-большое время, Но что он будет со мной спорить, Но все-таки я же это все прошла, Поверьте просто мне, доверьтесь просто мне, успех-то доказ, доказательство же, что я все-таки все правильно что-то сделала. Я эти ошибки прошла, зачем вам их опять делать? Сократите это время просто сделайте один к одному, что мы вам советуем. На самом, просто хотя попробуйте полгода сделать то, что вам говорит ваш лидер. И вы не пожалеете, на самом деле. Но это надо, но опять же, надо поработать. Поэтому холодные контакты на меня, поэтому когда я сделаю своим список имен, но, кстати, у меня, у меня даже, даже с собой всегда. <laughs> я на нем стала 27 То есть 27-процент я достигла с теплыми контактами. Плюс, конечно, мои девочки, которые я, естественно, где-то на, на этих конкурсах красоты, конечно, тоже встречала. А потом я начала, правда, на самом деле, потому что Эль-Андон как-то сказал, что он только холодные контакты делает. Будьте здоровы, правда, <правда> да, сказано. И что он, получается, из-за этого тогда стал плотинным лидером. И все, я думаю, хорошо, значит, надо делать холодные контакты. Контакты, вы такие независимые. Вы выбираете миллион людей. Ну, как можно сказать, я никого не знаю. Вы каждый день проходите мимо тысячи людей в магазинах, в кафетаре. Ну, вы каждый, вы даже не можете сказать, что не можете глаза, я никого не видел. Только теперь какая -то проблема, надо решение, решение принять, делать первый шаг. И просто этого человека спросить. И тоже Лена говорила вчера. она Сколько компаний? Три года. Да. она живая с руками ногами. А я 15, у меня руки ноги, все, мне никто не ударил, меня никто не прогнал, ничего не произошло. На вот самом деле они все были вежливые, все сказали, нет, спасибо, с не хотели, кто-то вступил, а сколько спасибо, у меня получается 12, сейчас на самом, на самом момент у меня 12-21 первых первых Конечно, было бы, если бы каждый бы остался, было бы уже 25, но все же приходят, уходят. И вот 20-12 линии у меня только Маргарита Беллер, тоже ваша линия, ветка. Это теплый контакт моя моего мужа, жена, э, жена, сестра, сестра, родная. И одна линия, да, и одна линия подружка, знакомая. Все, все остальные холодные контакты. О чем это говорит? Функционирует, значит. Функционирует. И поэтому я же когда в Россию приехала, я не люблю говорить о том, что не знаю, функционирует ли это у вас. Что я сделала? Я по Москве ходила и делала хаотные контакты. Может, они не так выражалась, но люди давали мне свои телефоны. Я встречалась с людьми, я пару человек я подписывала здесь. Ну, в принципе, ничего не стало, но это не страшно. Но я их подписала. То есть факт для меня был, что у вас тоже это функционирует. Не только в Германии. Поэтому... Если вы сегодня решитесь, а вот на самом деле каждую возможность пользоваться, сейчас поедете, может, на поезде домой, на метро, ну возьмите, ну, боже мой, ну, ну по -по потренируйтесь. Ну, вот эту женщину не знаете, мужчину не знаете, ну и пойдет он дальше. Ничего страшного. Зато потренировали, зато а как попробовали. Мой первый холодный контакт был просто катастрофа, я вообще я даже слова не могла сказать. Я вот просто вот так вот рожала, я вся спотела. Вот на самом деле, да, вот какой вот голове, все в голове же происходит. Стояла на сцене, что-то не голая, да, в купальнике презентировалась объясняла, объяснила, я такая. Без проблем. А человека на письме спросить я не смогла. Понимаете, на Понимаете? Вы себя видите? То же самое. Вы вроде бы карачки начались. Нет, вам это холодный контакт сделать, и такие. А что мне сказать? А как он, а что он подумает? И опять начинается эта голова, вот это вот думание. Вот это думание надо вам отключить. Вам надо просто делать. Просто сделать. Ну и пусть он там что-нибудь вам скажет. Ну, боже мой, ну голову-то не Все. Вот. Мы свои визиты, они не нет, Это не это надо, не надо это делать. Поищу а, сразу, пока не забуду. Пожалуйста, не делайте ошибку. Не давайте просто визитные карточки. Это Никто позвонит. вам не позвонит. С моей за твои 15 лет, конечно, я тоже бы, если уже надам мне голову нарочило, или он. Я ну ладно, дам, я знала, в принципе, что не позволит. Но, Сатих, тебе нужен просто вот телефон. Да? У нас в Германии мы, в принципе, делаем так, если, например, я тоже бывает так, даю визитную карточку, и тут же я спрашиваю, а как вас да, может по телефону да, застать? Да, да, вот Все, да, да, он же да, можешь кабинет телефона двадцать 21 век. Такого понятно. не может быть. А как, по какому телефону могу вам позвонить? То есть уже как бы вы даже не думаете, можно ли ему позвонить или нет? Доброе утро или же чисто окей или же просто на самом деле просто можно вам позвонить без то есть получается да то есть как я могу вас по телефону заставить то есть уверенность просто уверенность это это все легко сказано я же все знаю я же сама начинала это все придет надо просто испробовать попытать посмотреть у свое слово один там комплимент такой делает другой другой комплимент такой делает найдите себя Самое главное, я нашла себя как я, да, вот как мне на самом деле так удобно и уютно, чтобы я себя чувствовала комфортно. Как только вы будете это неуютно делать, как бы так, какое-то там предложение выучить, потому что я его сказала, а вы себя чувствуете в это предложение совершенно не вы. То есть если человек чувствует это, а если вы будете так уверены в том, что вы говорите, не знаю, у меня совсем контактов без проблем, просто без проблем. Но ну, не забывайте, что первый контакт был просто. «А, а, а? Эта женщина, как сейчас помню, положила мне свою руку на мое плечо, и они мне сказали, знаете что, давайте лучше там отставим. И пошла дальше. Вот мой во первый контакт, я говорю, это же нормально было, я вообще слова не могла сказать. Для того вот у меня это все поднялось, я прям приспотела, и вот я прям вообще а, что не могла сказать. Вот так вот. Ну я самое главное что сделала? Я, не, я просто переборола своего фути, задушила и пошла дальше. Я, конечно, в этот день сделала 3-4 контакта после того, что когда я могла хоть слово сказать, я знаю, что я ни одного телефона не получила. У меня с каким удовольствием ехала домой, то, что я поняла, я что-то себе переборола, и потом самое главное, надо это делать постоянно. Если вы не будете это делать постоянно, поверьте мне, каждого будет опять заново трудно. Очень важно. Если вы себя привыкли, вот хотя бы на себе вот, дайте вот, эм, вот, как вот, Луфин, ты показывал мою Порше, ваша, ваша дорога к счастью. Возьмите, не знаю, это даже это я тоже слышала, читала, где-то там, четыре, 4, 4, не знаю, камушка, орешка все в карман. И вот пока они не, все, вот один контакт, орешек выбрасываем, один контакт, орешек выбрасываем. Да. И пока четыре орешка мы не выкинули, домой мы не идем. Вот это, это предел привычки. Если вы это делаете 21 день подряд, то что происходит? Это получается привычка. Все. Я даже, даже сейчас, мне это не нужно. Я все равно хожу, и вот даже без, без автомата, потому что у меня уже подсознание, это вот настроено, я подхожу и начинаю людей спрашивать, не хотя, вот мне это не нужно, у меня до того уже вот там, э, вот, да, что я уже просто по-другому никак, с меня тут улыбнулся, стоп, надо мне адрес, телефона. Объявление, конечно, может тоже делать. Так, Я скажу так, если мне спросите, что эффективнее, я вам сразу могу ответить, холодные контакты. Да, да. Да. Объявление такое дело, вы можете попробовать, я все всегда говорю, пока вообще ничего не делаете, да хотя бы объявление. Конечно, это все, это все где-то принес, где-то у меня тоже вступали, но больше надо вам времени больше стресса, больше энергии вы потратите, чем вы просто вот холодный контакт будете сделать. он ничего не стоит. Мы объявление наверное, тоже как мы в Германии платите за это, скорее всего. То есть опять же деньги. А холодный контакт бесплатный, мы можете в вместе месте сделать. Мне кажется, это много раз эффективнее. Человек вас уже видел. То есть я скажу так, из-за моего опыта меньше отказов у меня от тех ну, встреч, когда у меня холодный контакт. Больше отказов, когда объявления. Или вообще не приходят. Говорят, да-да-да, я приезжаю, их нету. Даже в Германии такое? насколько немцы вроде бы такие, да, вроде сказали, сделали М -м. и конечно фейсбук, а, ваши одноклассники что у вас там возможно, акции, да, соц, соцсети и от всего по маленьку, в конце концов, получается у вас 100% вот, в принципе, на то и есть то есть 100% успеха, от всего помаленьку, всем надо пользоваться конечно, самое эффективное, это, конечно, на самом деле, это теплые контакты они очень легкие и холодные контакты самые эффективное. Вот, вот два вот таких более-менее сильных скажем, типа, вот даже в Facebook, я просто на немецком стоит, просто хотела показать, как это все-таки функционирует. Мы были в отпуске на Занзибаре, ну и, конечно, две недельки ребята дата классная, поели, я приехала домой и тут, естественно, мои шейки, что я их обожаю вообще. И я просто взяла фотографию, думаю, что моя кухня даже вот Настя может мне подтвердить, нету. И вот я просто такое сделала и тут же, тут же по немецки, Халюлина, можете мне сказать попольше о этих продуктов ваших. Мы тоже были в отпуске и тоже типа переели. А мы познакомились когда-то, мы были на карибских островах этим, этим парош, как пароходом. Круиз мы делали. И вот там мы познакомились. Тогда просто он просто ничего не хотел, но где-то у меня там подружились, а мы и он все равно следил за мной следил. Вот он полностью с пакетом на тысячу баллов сразу ступил. Тысячу баллов тут же. Все про. 15 банок, 3 про баланса, три чая и там еще что-то было. Прежде ступил. Вот те же, например. Понимаете? То есть вот на все функционирует. Просто надо немножко просто провоцировать. Провоцируйте просто людей. Больше нам ничего не нужно. И почему и подписывать? Я думаю, мы уже тоже там научились. Почему? Чем больше первых видим, тем больше количество денег. Согласны со мной? Да. Потому что мы сегодня учили маркетинг-план. Самое, да, вот 0% у кого-то, у вас 21. То есть самое больше, естественно, вы имеете от ваших первых линий. Потом, почему? То есть ширина деньги, глубина – это надежность, если, сказать, надежность, стабильность. Стабильность, наверное, лучше перевести. Стабильность. А да, надежность, стабильность. Глубина без ширины не бывает. Согласны? Поэтому очень-очень важно строить бизнес. Я вчера была вот на лестнике, когда я там чуть, извините выражение, не об этом мы разговаривали, то, что многие не знают, куда-то школа пошла, под друг дружку подписывать. Что за бред? Да вы же хотите быть независимой, или вы же хотите когда-нибудь пассивный доход, настоящий пассивный доход, или что вы хотите? Пассивный доход. Тогда если вы будете дружку подписывать, вы думаете, эта линия будет самостоятельно работать? Никогда в жизни. Мы уйдете к этой линии, эта линия рухнет, и все. Поверьте мне, не надо такое делать. Я не знаю, кто этого мучит. Попробуйте, но мне все равно скажут, что я была права. Не надо. Лучше первой линии, вот моя система, которая для себя нашла. Строю первую линию. С первой линии я теперь, вот это была моя тоже ошибка, в то время. Я хотела каждому помочь. Но я забывала спрашивать, хочет ли этот человек сам огромная, огромная ошибка многих, что они начинают как бы всем хотят помочь, думают это как ему нужно, но мы забываем людей конкретно спросить, ты вообще сам-то хочешь? Вот правда. И вот это вот вам очень важно. То есть теперь, когда я нашла свою систему, она мне так, первой линии, и тут же я спрашиваю, хочешь ли на самом деле ты заняться этим бизнесом? Да. Окей. Вот с этим человеком я работаю. То есть для него я делаю два-три информационных вечеров то есть Собирай свои 3-4 знакомые, друзей, кого угодно, в офисе, в кафе там, где угодно. Я для тебя провожу презентацию. Он сидит рядом и слушает. Не дай бог, он уйдет, поет кофе делать или еще не пойдет. Я на это, счет этого была тоже не совсем строгая. Были мне вечера, я сидела, рассказывала, как прекрасно. Этот, который должен был учиться, он там кофе делал. Там дети позвали. Я потом такая, просто на самом деле, пару лет позже думаю, на самом деле, какая дура. Что, что этому человеку я преподнесла? Я его только одному научила. Если нужно быть, я позову Лену, она для меня это сделает. Правильно? Да. Это неправильно. поэтому Эти ошибки не надо вам делать. Поэтому вот это вот моя система. Я первой линии пишу, спрашиваю, хочешь ты или нет. Нет, ничего страшного. Знаешь, где ты меня найдешь, если захочешь. А если не хочешь, пользуйся продуктами. Пожалуйста, или там продажа. А кто хочет, они должны мне, правда, посадить как по сказать, пару человек, чтобы я могла сделать для него презентацию. вот так у меня растут первые 21 Только так. Я сейчас опять за последние три месяца выстроила 4 21-процентовых денег. Только этим опытом. Только этим опытом. Вот это самое самое лучшее. Спасибо, я эту систему испробовать, потому что на самом деле она функционирует. вы просто потеряетесь? И вы хотите каждому помочь, и вы прыгаете, носитесь, в конце концов, просто не знаете, даже у вас не хватает времени на всех. Это невозможно. И также, опять же, под дружку записывать людей. Это не получится, потому что они друг друга не знают. Кому они будут все звонить? Вам. А вам это нужно? Не нужно. Поэтому линия, чтобы она была правильная, тогда они будут звонить этому верху стоящему. Поэтому, почему Доган раньше говорит, говорил, у него вот телефон звонит в день два раза. У меня сейчас так же самое. Один, два, максимально три раза в день. Мы же хотим бизнес, который был пассивный. Еще раз повторяю, мы же хотим лайфстай. То есть и жить, и наслаждаться, и зарабатывать деньги. Но если будет от вас всех опять что-то, вы с ума сойдете. Когда-нибудь будет чего через много. И поэтому вам надо стараться как бы немножко людей обучать так, чтобы они сами шагали. И сами работали. Все, если вас не будет, чтобы они, тро, они знали, как им работать. Это очень важно. Почему же первый линии? Потому что один к трём, я не знаю, как правильно перевести. То есть, десятерых пишем, трое отпадают, трое так себе. И, и трое, может быть, начнут работать. Вот так у нас, скажем, вот нас спрашивают вот в среднем, какой у нас успех. Да, статистика один к трём. Если у вас будет одна линия в месяц, что вы хотите ожидать? Ноль естественно, или повезет, может, один раз. И, мы сегодня это все слышали, никогда у вас не будет проблем с остаточным оборотом. Это так важно. Толку-то, что у вас одна линия будет шикарно, и вот повезет вам, да, один человек вас трупит, и он как даст газу. Вы обрадуетесь за самом деле? Да, вы просто будете тормозить еще его, если вы не поймете маркетинг-план. не надо, не надо, не надо, десять что ж хорошо. Понимаете? Потому что вы знаете, что если у нее будет двенадцать, вам-то дурочка... В этом месте. Ну, так она же есть, поэтому я даже рада, что у меня так было, что первый, знаете, вот у меня как было, я не знаю. А у меня здесь есть, смотрите, вот это наш, наша программа, да, лидерская. Это 2003 год. Вот смотрите. Я хочу шампанское. Кто возьмила? Кто платит? Кто платит нам? Смотрите, вот получается линия. Остальные, вот это мои бонусные линии теперь смотрите у меня был месяц я просто думаю я с ума сойду 70 тысяч баллов и ни одного 21 вы можете поверить что я сомневалась в том что я делаю я думаю я с ума сойду все планы все, все какие то а я ничего я столько спонсировала спонсировала думаю как так ну что я делаю не так моя школа такая вот прям сильная дога которого никогда не было звонок жаловаться потому что сразу забыть Одно слово. Елена, ты все правильно делаешь, типа вперед, Но все нормально, бум. Вся моя школа. Для Плюка, то есть take it easy и действуй дальше. Все. Но он где-то был прав. Смотрите, что произошло. Это был июнь, у меня появился один процент процентовый И потом мне в июле с одного 20-процентового вышло 4. Но теперь самое главное, остаточный оборот 24 тысячи. Понимаете, что я хочу это вам сказать? Понимаете? Поэтому поверьте, нет. Я это показываю, как это на самом деле есть. Многие там не показывают, потому что у них такого самих-то нету. Они пытаются вас этим научить, сами этого не делая. А я у ну, меня нет проблем, потому что я знаю, что я на самом деле это делаю. Также мои первые мои собственные баллы, видите? Тысяча. Личные. личные. Всегда. Вот. Всегда. Личные. Всегда. Всегда. Всегда а также мне это, это было на это петь я была там лидером организации 2012 возьмем то же самое у меня уже было 10 линий все равно у меня достаточно оборот 32 тысячи 55 почему это так хотя здесь я уже была плотиновым лидером я уже не делала три линии в месяц я уже не делала один так и получалось почему потому что я посеяла урожай посеяла и причем съела очень много урожай собираю теперь а некоторые хотят миссия собирать оружие сразу это, это российские менталитеты но это надо вам перестроиться сегодня на самом нет, деле нет. долго вы же хотите, вы же пришли бизнес на два года или нет. вы все хотите скажем, передать вам наследство, правильно на следующие 20-30 лет или нет поэтому надо вам дальше думать не так, только с сегодняшним днем все это быстро, быстро, хорошо но когда-нибудь это все равно остановится вам нужна стабильность Самое главное стабильность Поэтому сейчас вначале нами смеялись, ой, Елена, 10 лет ей нужно платить, но тут у нас есть, которой 3 года. Ну, и, ну хорошо, Настя, это вот один пример, а где все остальные-то? Прошло уже 4 почти про прогрессии на рынке. Понимаете? Поэтому я просто хочу привести пример, что я права, что я просто права. И здесь то же самое, 12 линий с 10 на 12 появилось, и у меня все равно дальше было 28 тысяч. Понимаете? И бонусные линии у меня 29-34. Почему? Потому что я вот именно делала эту работу, работу я спонсировала три линии. Поэтому запомните. Вот, я на самом деле сделала где-то около 800 первых линий до 2010 -го года. 800. Начала я сделать, это Потому что работа, это может... вот я посчитала, почему я стала плотным лидером и вице президента Потому что я сделала больше, чем 5000 встреч назначенных, которые я только назначила. Получила потом нет, спасибо, 10, тысячу, сделала больше 2300 презентаций и получила больше 1000 нет. Вот почему я стала таким вице Вы посчитаете, сколько это время, сколько это работает. Поэтому один вопрос к вам. Готовы вы на это? Хотите ли вы это? Да. Тогда да, да. да. Кто хочет отдельной организации? А. Нет. Вау, да. не... никого не испугала. Вау, ну а я не знаю, Настя придется тебе. Я Ее нету. Ну выше, конечно, да, для лидеров понятно, Он назад. Вот весь секрет, все. Все остальное это просто алибис. Нету того, не приехал тот, все это плохо, компания не дала мне это. Это все только бла-бла-бла. Вот вся основная работа, что нас касается, если вы хотите подняться наверх. Больше нам ничего делать не надо. И, конечно, здесь большая цель должна быть, естественно. Это уже не без этого. А он и контакты, понятно, я просто на смало времени, поэтому я не хочу вас задерживать. Понятно, запомни одно, на, у, на, на их контакт тот, который не был сделан. Правильно? Поэтому не бойтесь, никто вас не скушает, никто вам ничего плохого не скажет. Я думаю, в России вас никто на требупку не пошлет. Ну, бегут, ну и пусть бегут. Проблемы сами же вноватые, правильно? Им же плохо, их, они же шанс выкинули. Их проблема, вот видно, что да, на самом деле, вот правда, тоже проблема многих э, партнеров вначале, что вот это нет, они как-то принимают всерьез, лично, вот, на себя берут. Вот это вот нельзя. Это как вы тоже, вы же тоже всё, на, на, на все идете и говорите, да, я хочу, как -то. большой пример привел с магазина, да, Лена. Так же она есть. Вы же тоже имеете право сказать нет я не хочу. Это же нормально. Почему то вы должны ожидать от других, чтобы другие нас, вам всегда говорили да. Опять же настрой в голове. Я с этим сми согласна. это нормально. Нет относится к нашему бизнесу. Совершенно нормальное явление. Чем больше их, тем лучше. Так она есть. Чем их больше, тем лучше. Так что не бойтесь, это нет никогда, не, не, как. вот это я вас тоже с у России кого-то своровала у слайд. Меня. <свят> у меня, вот деньги лежат на улице, я так про Германию себя говорю, их только, только поднять надо. На самом деле, также она есть, надо только поднять. и вот цена ну, естественно, группа, в принципе, кто, э, с кого я беру, всех, в принципе, всех, можете спросить любого человека. На самом деле тот, кто мне сам симпатичен, кто мне просто улыбнулся, где-то мне заяву его заметила. Конечно, тяжело, на лбу-то ни у кого не стоит, я буду лидер группы или буду там, лидер организации, к сожалению. Поэтому у вас можно ошибиться, поэтому на самом деле я смотрю просто, кто мне просто в глаза бросился. Вот и все, к тому человеку я подхожу. Без разницы, мужчина, женщина, парочка идет, всех, всех, всех, всех, Я вот, ну, это просто опять нужно, естественно, вы в этом это растете как, это нужно опять с да? Просто получается, идете, тренируетесь. Те, кто прямо идут какими в себя, то есть вы замечаете людей, которые вот так, то есть такие нам не нужны. А если люди которые вот идут прямо вот и улыбаясь, вот так смотрят, да, вот глазами на мир, они как-то вот кидаются в глаза. И вот получается, в основном такие люди, они сами, сами предприниматели. То есть очень много таких людей уже сами себе Самое лучшее, что может вам получить произойти, что такой человек скажет: "Да, я заинтересован". Деловые люди, люди Люди любого возраста. То есть тоже очень важно не выбирает там ну, конечно не так сильно молодых может быть а так в принципе у нас в германии самый самый старший лидер организации 85 лет причем он барон которому это вообще не нужно вот самом деле он понимает почему он такой вот загорелся он вообще можно сказать так сильно болел что не было шансов вообще выздороветь. И спасибо нашему продукту он опять полностью полностью вылечился вообще эта сенсация у нас в Германии произошла и вот он на самом деле с такой эмоцией, он даже не хотя вот с этим ему вот благодарностью, с этими эмоциями. Его, же, его жена, ей тоже где-то 85-84, она еще на, на Харри Дэвидсон ездит любит. Она фотографию прислала мне, она вот так вот такая, пишет и, типа, еще ни... никогда не поздно. Вот тебе, пожалуйста, то есть, в принципе, без границ. Что можно рассказать Я так просто постаралась, но это опять-таки же... Мои переводы, там, я думаю, с вашим богатым русским языком вы это можете во много раз лучше писать. То есть я сразу, сразу обратил на вас внимание, там, видно, что у вас хорошее настроение. То есть главное сделать комплимент. Чтобы, чтобы это человека выиграл для, для, для себя, чтобы он открылся для вас, нужно какой-то комплимент. Без разницы, что вы скажете. Просто улыбайтесь. Улыбка, вы уже много что выигрываете. И потом, я, например, в этом, я предприниматель в области лайфстая как раз расширяет бизнес в вашем районе или там здесь. И вы, в принципе, не против иметь серьезный дополнительный заработок или доход, что-то такое. То есть я никогда делаю холодный контакт именно не на продукцию. Самое главное – на бизнес. То есть я никогда не говорю, у нас есть вера Я хочу же, естественно, любить партнеров, как и вы, наверное. Поэтому тоже надо мало говорить, просто их заинтересовать. Все остальное, как и со звонками, все остальное при чашечке кофе. Очень важно. начинает там пытаться все рассказать. Это просто, я знаю, может быть, если у вас сетевой маркетинговый знаком, вам легче. Вы можете рассказать, сказать, вот немецкая компания, все равно у вас немецкая компания какой-то приоритет имеет, да, как да, я понимаю. Да. Воспользуйтесь этим. Конечно, можно сказать, вот немецкая компания открыла филиал у нас в России, вот мы распространяемся. Вот такие люди, как вот, вот вы, вот просто вы, нам, вот я, вот вы мне нужны. Ну, вот даже вот так скажите. Или я могу вас представить моей команде можно дать мне, пожалуйста, свой телефон, я бы с вами со спроса 8 бы села, бы, поговорила, предложила бы наши, наши возможности, я просто могу представить, что вы просто будете очень в очень восторге, а все остальное при чашке кофе. То есть вот -то, что это такое, что вы там скажете, без разницы. Главное, что как вы скажете, самое главное, и телефончик, только они везут по карточку. То есть я просто такой пример, я думаю, голодный контакт это очень такая штука классная, которая работает на самом деле. Или на ситуации специальные, да, слабые. Большое спасибо за комп... компень... русские компетенцию, честную консультацию. Я ищу таких людей, как вы. Да? Вот это вы, получается, были, вас хорошо обслужили, честно что-то рассказали. И вы с этим пользуетесь. В любом магазине, где вас также обслуживают, дослужите до конца, потом вы. Понял? Или там да, вы очень убедительные, я с удовольствием хотел бы работать вместе с вами. Но ну, кто скажет нет. Конечно, ну, как со мной? Вы очень доброжелательны, сегодня это редкость. У вас в России это 100% редкость. <свят> <свят> Я ищу людей с такими качествами. Тоже у вас очень хороший такой аргумент. Что, несмотря на, например, да, что несмотря на такой стресс, оставите спокойным и доброжелательным. Мне это очень нравится. Я предприниматель и хотела предложить вам работать со мной. Почему так не сказать? Но опять же, это должно идти от вас. Да? То есть вы даже себя... От, от сердца, да, вот отсюда, снутри. Вот, вот это самое главное, не что-то выучить наизусть, как вот Денис сегодня рассказывал, да. У нас, кстати, в Германии такие же есть, красавцы. Вот у меня настолько у нас на звонков, куда мне пытаются переубедить. Во-первых, это даже шансов ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль, но все равно при, у нас вот прям вот, берут листочки и читают по листочкам. Вот просто смешно. Я просто специально слушаю их, чтобы просто поприкалываться над ними, думаю, надо же какие. То есть вот так. Ой. что у нас еще? Ещё а, раз? А, ещё раз? А, окей. Это же, она. Ага. А предыдущие слова... Вы ещё тут? Да. Вы тут? Да. Я тут контроль уже. Вы ещё да. тут? А то что там уже спите. Не, мы очень даже во внимание. Так, всё, можно дальше. Что у меня тут еще для вас есть? Или, например, вот у нас тоже немцы очень часто этим пользуются, и я тоже как-то одно время. Я владелец небольшой, и кто-то, например, имеет проблема с тем, что он еще только новичок, у него нету большой сети. Некоторые, опять же, как таракан в голове, они боятся сказать, что я сама предприниматель, да, типа я же еще не имею п, там еще что-нибудь. Ну какая разница? Кто это знает? Но так же видно, вы, вы же все равно самостоятельно работаете, вы же будете, вот именно. Поэтому я всегда из небольшой успешной фирмы немецкой фирмы. И мне нужны такие люди, как вы. Все, пожалуйста. Вот моя визитная карточка. Куда я могу позвонить вам? Уже, уже никак не отмажется. У меня телефона нету. Потому что в сегодняшнее время это просто будет смешно. Куда я могу позвонить вам? Вот и все. Просто возьмите вот сегодня, обратно и попробуйте. На обратном пути будете ехать Привет. просто. Обратно. Как вот он хорошо, мне 15 лет бы так обратно. У меня пальцы болели, сколько мы писали, фотографий таких-то нельзя было еще сделать в то время. Я вообще не представляю, как мы раньше работали. Не было ни мобильных телефонов, не было ни интернета. Как мы с И все-таки умыкались. Продукции столько не было. Я, кстати, вот забыла, я сейчас была презентация, я проводила информационный вечер во вторник возле Майнца и они мне коробочку, даже я еще не видела, она была мне взять с собой. Как первая коробочка туков, там наверное, 80 разных ароматов, какие-то разные разные колпачки, то есть я вообще просто только виде, вот так начинала компания работать. Боже мой, там два эту штучку откроешь, там вообще все вылетит. Я вообще не знаю, как они работали, я часто что спрей нажал и все, да? Вот так мы начинали, вообще ужас. Ничего же, все равно же достигли успеха. О чем идет речь, вот, например, я для себя вот в Германии, вот это вот моя, мой секрет, вот это, кстати. Был один раз семинар у нас, такой бизнес-семинар. И вот к теме к тому, как некоторые вот просто обижаются. Вот хотели столько людей поехать, а я теперь один поехала. Да? То есть никто не захотел. Есть такие ситуации? Mm -hmm. Такая была у меня тоже ситуация. Я же была лидер группы. Ильян Доган делает семинар. И я еду одна. Я даже, мне, я даже ехать, мне было стыдно. Мне было обидно и было стыдно, что я такие придурочные партнеры. И мне было стыдно перед Ильян Доганом. Я сказал по-русски, извините, мы, это, мы вязаем, да? Я просто, ну я что сделала? Я поехала сама, потому что я о себе думаю, Самое главное, время вкладывайте в себя ваше учение. Я поехала, потому что я должна была там быть, как я могла поехать не к своему спонсору, я не могла этого сделать. И вот эти три, вот, вот насколько вот три, ну, три предложения, три слова, вот там это я выучила. И вот после этого, почти у меня сто процентов было успеха в холодных катавках. Стоило было поехать одной? Да. Стоило. Да. Миллионы баллов мне это принесло. Потому что раз я не знала, что сказать людям. Потому что многие спрашивают, ну, смотря что, о чем идет речь. И я не знаю, что я там и выгоречивался, и в конце концов, черчур много говорила. А потом какая-то была, какой-то лидер тоже организации, спикером, женщины, мужчина уже не помню. И она мне этот, этот раз на слайдах, цак, во, и все. То есть говорим-то вроде что-то, и все-таки ничего. Как бы три возможности. То есть у нас как бы три сферы деятельности. Покупка, продажа. Мы, в принципе, это не обманываем, правильно? Это продажа у нас есть. Агентозская работа — это наш пассивный доход. Ну и логистика. Ну и логистика есть у нас в Никто вас потом не спросит при встрече, а вы про логистику говорили, а там что? забудьте, никто за 15 лет меня не спросил про логистику. Поверьте мне, правда. Поверьте, сама также Поверьте мне, вот это мне очень много дало. Вот был семинар, никогда его не забота, потому что как не хотела ехать. Конечно, что нужно? Я иногда, это тоже так, совет, не обязательно. Но повторяюсь, повторяю, чтобы они мне повторили телефонный номер. Чтобы просто не было уже, как бы, эти вот эти, многие получают, дают неправильные номера. Есть такого у вас? Пустышка, да. Видите, у нас там странно, да, и у меня и у вас интересно да. все у нас с вами схожие да. таких у нас очень много поэтому я стараюсь просто его повторить я же делаю чтобы я не просто если так делаю если я уже делаю холодный контакт я стараюсь в течение следующих трех дней им позвонить насколько возможно потому что чем дольше будет это тянуть да. забудется да. забудьте три дня 72 часа поверьте самое самое оптимальное может быть не в этот если у вас еще так получится конечно если вы в офисе находитесь на тульской скажем в да, москве Конечно, если у него это, человека есть время, да, конечно, сразу его в офис за стол <с <с и все. Если, конечно, такой возможности нет, тогда просто позвоните, встретитесь где-нибудь в Енибр кафе или прям в офисе так, через пару дней. У вас вообще шикарно, у вас прям офис, где-то у нас такого нет в Германии. Вы в курсе, да, как Германии функционирует. У нас штаб-квартира в Алине и все. То есть мы работаем все с дома. Мы не можем поехать туда, купить сразу товар, забрать его, зарегистрировать человека, такого у нас нету мы все делаем по почте, то есть по электронной почте, по факсу, э, по другому никак. То есть в в квартире, там таких нету, как у вас. Столиков, где можно сразу там под... контракты подписать, такого у нас нету. Это для вас огромный плюс, вы там можете встречаться, а мы тогда не встречаемся. Только или дома, или же в кафе, в лобби, в ресторанах, этих отелях, вот там получается встречать. <звы> ну, с удовольствием. Если не дети, мой муж, да я тут, наверное, всю Москву на уши поставила бы. Просто мне то Иногда ну, хочется, на самом деле очень хочется. Всегда обращаться на вы. Так научил нас Я думаю, это правильно. Может всегда какой-то респект, какой-то, скажем, да? Дистанция. Да. дистанция. Я всегда на вы. Если, конечно, приглашена пара, то всегда обязательно тягите обоих разговоры. Это тоже такие мелочи, но это очень важные мелочи. Потому что если вы как женщина будете постоянно смотреть на мужчину, тогда будет проблема женщины. Также будет наоборот. Если как мужчина будет постоянно смотреть только на женщину, то, извините, понятно, что заговора никакого не будет. Тонкости, но тонкости, вот такие вот маленькие ошибки. Вот в бизнесе у нас правда на самом деле нельзя делать больших ошибок, невозможно. В основном это все маленькие мелочь там, там, там, там, это собирается. Такие вот мелочи, но надо же когда-то вам это сказать на то это такой семинар, как сегодня. Иначе просто, если вы это вам не было сказать, может вы об этом не будете думать и будете удивляться, почему... Вам Говорят нет. Ну нас как маленькие такие вот. Что еще? Конечно, опять же, повторяю, регулярно работать. Ваша моя была вторая работа. Я решение приняла и поэтому у меня был ЛР такая же, как Руфина вчера говорила, да? Если бы вы так бы работали, на вашей работе, как вы работаете сейчас, то вас бы давно уже все выкинули бы. Вот, вот вся проблема. А я вот работала на самом деле каждый день, так же, как я побольше не в другом месте работала, мне тоже нужно было быть там в то-в такое-то время поработать свои там два-три часа. И уйти. И вот это вот опять же настрой. Вам надо настроиться, что это ваш бизнес, ваша вторая работа. И этого Фудси постоянно каждый день душить. Потому что у нас каждый день сидит тут. И каждый день вы боретесь сами собой. Потому что и хочется, и колется. И хочется, и колется. Утро начинается с убийства Так что Руфина сказала: утро начинаем с убийства Фуции. Все. То есть, получается, оцените ваш ЛР-бизнес, как вот ваша работа, то есть со всеми права, правами, да, но и со всеми обязанностями. Проблема, что все хотят, а обратно давать никто не хочет. А это не пойдет. На самом деле. Это не пойдет. Ой, ой, ой, ой, ой. ой какие вы любимые. Писать никто не хочет. пишите я на телефоне, если нечем чем взорвутся от слайдов На вы будете дома это прорабатывать? или это просто так, фотография? нет, конечно, для хорошо хорошо, окей все? еще нет? а вы пишете, мы по старым методам все правильно, кто пишет, тот такая поговорка, да, есть нет Правильно, смотри, какой <связано> сразу все выучил. <связано> все? Да, когда пишет просто, на самом деле говорили и тоже да, вчера да. вечером, это в голову, голову, это правда. Даже цели, цели надо их и визуально обязательно картину, потому что дети, дети, да и дети, да и взрослые, но все думают в картинках, да? Верите в это? Да. Я вам сейчас скажу. Вот сейчас что я вам сейчас скажу, об этом вы сейчас думать не будете, хорошо? Что я вам сейчас скажу, вы об этом не будете думать. Согла... Окей? Все поняли меня? Да. Пожалуйста, не думайте, а я в Айфельной башне в Париже. Что у вас за картина? А, вы что не думать о ней. Понимаете? Картина. Поэтому визуальная цель и от своей руки написано. Очень важно. Это вот туда идет. Очень, очень важно, что я тоже это не забыла вам сказать. Собственное мнение, я думаю, это тоже понятно. Это понятно. Это опять же будет то же самое, это будет то же самое в этой же группе сегодня. Хоть, хоть говорите 10 лет. Вы сейчас пойдете всегда домой и там начнется. Правильно? Все опять, вы сейчас будет такие.